Итак, еще раз добрый день и доброй ночи некоторым нашим участникам. Начинаем наш сегодняшний вебинар, очередной по цифровой лаборатории Паска. Проходили в этом году уже два вебинара по начальной школе и по старшей школе, где мы рассмотрели основные сферы применения цифровых лабораторий Паска. Сегодня я расскажу о том, как строить занятия с цифровыми лабораториями, как готовить материалы для работы, как складывать эти презентации PASCO в программе SparkView. Итак, я сегодня даже специально буду демонстрировать презентацию не в PowerPoint, как это стандартно делается, а в программе SparkView. Вы параллельно можете возникающие вопросы сразу писать в чат, я за чатом слежу, поэтому на вопросы могу отвечать <coughs> достаточно быстро и оперативно. Итак, основной главный лозунг компании Паска звучит примерно так, если перевести на русский, чтобы знать науку, ею надо заниматься, и, соответственно, Паска разрабатывает свои методики таким образом, чтобы учить детей именно науке, именно занятию наукой, как детям не просто развлекаться с техникой, с датчиками, а как получить данные о нашей окружающей среде и правильно потом из этого делать выводы и в дальнейшем применять в жизни. Итак, Соответственно, этапы прохождения работы с лабораторией, с электронной лабораторией звучат у них примерно так. Сначала ставится проблемный вопрос. То есть учитель перед классом формулирует вопрос или проводит какой-то эксперимент, из которого вытекает вопрос. То есть дети должны, опираясь на свои предыдущие знания, увидеть что-то новое, и сформулировать вопрос, или учитель перед ними его вопрос этот формулирует. Далее идет обсуждение проблемы в группе, то есть рассматриваются различные нюансы, делаются предположения. Именно идет упор на работу в группе, и поэтому даже приобретать оборудование компания Паска рекомендует не на каждого ученика, а именно на группу 4-5 человек. То есть не из ценовых каких-то категорий исходит в этом случае, а именно из того, что работать дети должны в группе. После того, как дети выдвигают свои гипотезы по поводу проблемного вопроса, они разрабатывают эксперимент. Или учитель предлагает им готовые какие-то схемы, на которые дети могут опереться. То есть каким образом проводить эксперимент. Дальше, собственно, сам эксперимент по получению данных. Дальше идет анализ полученных данных, то есть дети должны посмотреть на эти данные, на цифры, на какие-то зависимости, предположить какие-то выводы оттуда, обсудить эти самые выводы. Ну и последний этап – самоконтроль, как правило, в виде каких-то тестов, чтобы учитель имел картину усвоения материала, который заложен в этой работе. Вот постепенно дальше рассмотрим каждый из, этих вопрос, каждый из этих пунктов, как он организуется в программе SparkView. Я сейчас просто покажу, буду демонстрировать готовые слайды, а потом уже расскажу, каким образом эти слайды строятся. Итак, первый этап ⁇ создание проблемного вопроса. Ну вот у нас работа закон Гейлюсака и, соответственно, слайд на котором учитель формулирует проблему, задачу, которую дети будут на этой работе осуществлять. То есть здесь изучается температура и ставится вопрос, существует ли некая самая низкая температура. Если да, то что это за температура? Да, и, соответственно, проведя эксперимент, дети потом ответят, что это за температура, существует она или нет. Еще один слайд по проблемному вопросу. Вот совсем детский слайд. Как зависит интенсивность света от лампы накалена по мере удаления от источника? Эту работу можно, кстати, проводить и совсем с маленькими детьми, даже в начальных классах, и в одиннадцатом классе уже рассматривая более серьезные вопросы. Но вопрос этот сформулируется и одинаковый для тех и для тех. Ну вот, это проблемные вопросы как выглядят слайды. Второй этап — совместное обсуждение. То есть здесь в данном слайде учитель формулирует несколько вопросов, которые дети обсуждают между собой в группе и приходят к каким-то выводам. Вот еще один такой слайд для совместного обсуждения. То есть формулируется набор вопросов, ситуаций, и дети обсуждают. Видите, прям конкретно написано, обсудите этот вопрос. То есть дети читают и обсуждают. Это лабораторная работа, зачем мы чистим зубы, для начальной школы из, из окружающего мира. Третий этап, разработка эксперимента. То есть здесь слайды уже подготовлены самим учителем. Да, то есть здесь уже показан несколько этапов эксперимента. И дети должны расположить эти этапы в правильном порядке, то есть в каком порядке они будут выполнять данные этапы. И вот здесь пустое место предусмотрено, мы сегодня будем рассматривать дальше, каким образом. Здесь предполагается текстовое поле, и дети в него должны вписать этот порядок этапов, а учитель потом просмотрит, в каком порядке они расположили эти этапы. Еще один слайд, вот еще одна работа. Да, тоже опять четыре этапа, и дети должны расположить эти этапы в правильном порядке, тем самым выстроив план своей работы. Четвертый пункт – проведение эксперимента, то есть, собственно, сам эксперимент. Да, здесь вот один из слайдов – это инструкции по эксперименту. Так, слайды с графиками я сюда не вставил, мы будем рассматривать дальше. Дальше, пятый этап, это анализ данных. То есть, когда дети получили графики, таблицы данных, это все необходимо... Это все необходимо дальше обсудить. Так, презентацию мою сейчас видно. Меня видно не должно быть, должно быть слышно презентацию. Видно презентацию. Презентацию мою видно сейчас? Так, вот кому-то презентацию видно. А кому презентацию не видно, значит, это уже проблемы с интернетом на пути. Где-то очень слабый канал, и видеосигнал не идет. Презентацию можно будет потом посмотреть в, уже в видеозаписи, отдельно скачать видеоролик с YouTube и посмотреть, или посмотреть у нас на сайте. Итак, и, итак, я возвращаюсь. Значит, у нас анализ данных. Вот один из слайдов для анализа данных. То есть вопрос, и дети должны дальше внизу написать ответ. И еще один подобный, из другой. Вот опять мы чистим зубы. «Да, вопрос про кальций». И опять дети должны написать свой ответ. И последний этап – самоконтроль. То есть создаются слайды, вот такие с вопросы. Дети читают вопросы, выбирают ответ и пишут свои ответы. Ну, вот еще один вопрос из самоконтроля. Итак, вот таким вот образом Вот эти вот шесть этапов проведения работы по, техно, по методике Паска Проблемный вопрос. Дальше дети обсуждают различные ситуации вокруг этого вопроса, приходят к каким-то гипотезам. Дальше разрабатывается ход эксперимента. Собственно, проводится сам эксперимент для набора данных. Эти данные анализируются и делается вывод, самое главное, правильные ли были гипотезы, где ошибки, где ошиблись, или наоборот, да, все правильно получили. И самоконтроль для того, чтобы учитель видел степень усвоения материала детьми. Ну и теперь мы переходим к следующему этапу – создании презентации. То есть, каким образом создаются презентации Так, в программе SparkView. Так, совсем недавно, перед Новым Годом, вышла вторая версия программы SparkView, в которой эти презентации создаются достаточно легко и просто. Самый первый вариант, самый простой, вот прямо на ходу. Как делается? Здесь есть специальная кнопочка в виде звездочки. Так, это создать страницу. Я нажимаю на эту страницу, и справа выходят различные шаблоны расположения материалов на листе. Вот я, допустим, возьму вот такой шаблон. Соответственно, в каждом окошке появляется такой набор инструментов. Я могу сюда загрузить какую-нибудь картинку. Вот сейчас я выберу какую-нибудь картинку. Так. Ну вот, допустим, вот загрузилось. Сюда я могу вставить значение какого-нибудь параметра, а здесь составить текстовое поле, в котором дети потом могут писать. То есть таким образом учитель может очень быстро создавать нужные страницы. Если, допустим, даже где-то на уроке возникнет эта самая необходимость быстро создать, или дети на ходу сочиняют какой-то эксперимент, могут быстро создавать с различным таким содержимым. Ну или вот. Да? Здесь мы можем вставить график. Так, стоп. А, график так. Текстовое поле. Сюда мы можем добавить какой-нибудь вопрос с ответами. Так. Сюда мы можем добавить картинку, ну и так далее, то есть картинку, ну и таким вот образом, вот так создаются эти легко странички. Дальше, но я маленько вернусь на несколько страничек назад и покажу, вот они странички из лабораторных работ Паска. Вот если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что здесь как раз на все эти зоны и разбито все, на две зоны, на три. Теперь другой вариант, чтобы делать вот такие красивые странички, то есть где вставлено много рисунков, тексты, самое главное, что если мы пойдем вот через эту кнопочку, мы не сможем нигде вставить текст, то есть если выбирая я что-нибудь, здесь только текстовое поле, куда дети могут потом вписывать а самого текста писать нету, То есть для того, чтобы создать вот такие слайды с текстами, можно использовать презентацию PowerPoint. Я вот покажу сейчас презентацию PowerPoint. Собственно, всю презентацию, которую SparkView я вам сейчас показывал, я ее всю делал сначала в PowerPoint. Вот она у меня вся в PowerPoint. Дальше я сохранил эту презентацию в виде картинок, файл. Сохранить как. И самое главное выбрать тип файла картинки. Либо JPEG, либо PNG в виде картинки. И в виде картинок вся презентация сохраняется. Таким образом, я создал набор картинок вот этих из слайдов. И дальше все эти картинки вставлял в SparkView. Каким образом это делается? Сейчас я перейду на последний слайд здесь. Создать страницу. И первое, что появляется, здесь выбрать фоновое изображение. Я выбираю изображение мое подготовленное. Вот у меня три. Сейчас я их сделаю. Я выбираю. Раз. Теперь вот у меня текст, который я написал в PowerPoint. А здесь место под текстовое поле. Я выбираю соответствующий шаблон. Вот он у меня, такой шаблон. Выбрал его. Здесь я инструменты закрываю, тем самым оставив текст. А здесь выбираю... Текстовое поле. Все, у меня готова страница. Дети прочитали вопрос, и во время выполнения работы здесь они будут писать свой ответ. Другой пример страницы. Выбираю фоновое изображение. Ну вот, такая. Теперь я ищу соответствующий шаблон. Вот он у меня. Этот. Здесь я инструменты убираю, оставив свой текст. А здесь могу выбрать, ну, например, график. Дальше оси я могу настраивать. Я могу выбрать оси X, время оставить. Ось Y выбрать тот датчик, который у меня сейчас доступен. А у меня доступен сейчас, например, звук. вот. Ок. Все. И у меня будет замерять. Силу звука с течением времени. А чтобы дети во время работы этого не могли поменять, я закрываю замочки. Все. И у детей не будет возможности это поменять. Ну и третью страничку еще сделаю. Я выбираю фоновое изображение. Третья у меня вот такая. Теперь здесь я должен что найти. У меня большая зона слева. Справа маленький квадратик и пустое. Значит, вот он этот шаблон. Я его ставлю. Этот открываю текст, здесь подразумевается текстовое поле, ну а здесь какой-то график. Вот таким вот образом строятся красивые странички с текстами. Теперь о формате. Вот в PowerPoint я вернусь. Формат вот этих слайдов. Видно, что эти слайды не... Стандартного размера, как в обычный PowerPoint, когда она только включается, каков формат этих слайдов. Для этого лучше всего воспользоваться уже готовой презентацией PowerPoint для SparkView. У нас на сайте Ad Community уже есть несколько готовых презентаций, которые можно скачать. Вот сайт itcommunity.ru. Для того, чтобы скачать эти презентации, даже не обязательно э, вводить логин и пароль. Мы спускаемся в помощь пользователю. И здесь в пункте «Меню» есть «Электронная библиотека». И вот прям первый же пункт «Цифровые лаборатории Паска. Здесь у нас 8 работ сейчас выложены в, в PDF, где рассказывается подробно о самой работе, о ходе этой работы, да, то есть это готовая разработка лабораторной работы, которую вы можете скачать и по ее примеру создавать свои работы. И PowerPoint, вы можете скачать PowerPoint и потом его посмотреть. Ну вот, например, давайте скачаем любой тут абсолютный нольги люсак. PDF, PDF у меня не скачать, вот она покажется вот она файл pdf что здесь есть цель работы материалы дальше все описание работы и дальше идет описание слайдов то есть какие слайды создаются вот и powerpoint не знаю Так, Powerpoint. Сейчас она быстренько загружается. Открываем ее. И, собственно, мы видим все вот эти вот слайды. Так, разрешить. Вот, мы видим уже готовые слайды которую вы можете PowerPoint сохранить в виде рисунков и вставить дальше в программу SparkView. И, кроме того, если вы хотите на ее основе разрабатывать свое, да, мы, мы, мы, вы можете видеть здесь различные варианты уже готовых шаблонов. И то есть на основе этих слайдов, допустим, вам нужен вот такой шаблон. Широкое поле, квадратик маленький справа и квадратик пустой для текста. Да, вы можете этот слайд скопировать и вставить уже в свою презентацию, которую вы готовите. Так, слайд скопировать, Ctrl-C, и вставить свою презентацию, куда вам надо, так, Ctrl-V. Вот. И заменить тексты на свои. И потом уже вставлять, использовать свои своей презентации SparkView. То есть таким образом, а в PowerPoint вы можете делать, наводить абсолютно любую красоту. Вставлять рисунки, писать тексты различные красивые схемы. То есть стандартные работы Паска вы можете дополнять различными уже материалами, рисунками и схемами. Так. Ну, собственно, основной материал у меня на сегодня. Все, если более подробно что-то вопросы если есть какие спрашивайте где-то более может углубиться или вообще еще что-то по лабораториям паска по созданию презентаций по настройке презентации пасска spark view ваши вопросы есть у кого Так, еще по Паске скажу. Сейчас войти. На сайте от надо авторизоваться и перейти в библиотеку уроков. Здесь я уже выложил специально два урока для демонстрации. В библиотеке уроков выбрать тип урока лабораторная работа Паска и найти. Сейчас здесь две работы я выложил специально для ознакомления. То есть вот вы можете скачать эти работы. И посмотреть, ну вот, измерение ощущения температуры, это для начальной школы, введение понятия температуры. Мы ее скачиваем и можем посмотреть. Так, а куда он у меня скачалась, не знаю, еще разок. Вот работа. И можете ее уже непосредственно использовать. То есть совсем простая работа. Вот у нас слайды различного вида, которые готовились сначала в PowerPoint, потому что здесь вставлены вот тексты. И дети, пройдя по, этой, по этим слайдам, могут выполнять работу свою. Так, ну вот, еще рассказал, где брать уже готовые работы для того, чтобы посмотреть.